На Gagodrop снова добавили кейсы, которые становятся доступны при достижении какого-то определенного оборота на твоем аккаунте. А я человек, и я куплю это, чтобы проверить, как оно работает на самом деле. Еще раз привет! Короче, ссылочка на гагадроп будет в прикрепе, там же будет промик на прокрут вот этого барабана, то есть ты можешь его крутить раз в 24 часа, плюс мой промик еще будет. Здесь можно скин за пополнение, бесплатный скин, короче, бонусов жопой жуй. Также будет промик на 30% к депозиту, поэтому все это в прикрепе. Сразу, с корабля на вал сказал, что ссылочка на сайт в прикрепе. Короче, как вы уже слышали в начале этого ролика, здесь добавили, ну как добавили, снова добавили вот эти вот кейсы, которые открываются при достижении определенного оборота. Самый дорогой это кейс, который дается при обороте в 100 тысяч рублей на аккаунте. Естественно, сегодня постараемся все это чекнуть, но, конечно, для начала вот эти вот своеобразные фрики от Гагадропа. У меня 20 тысяч на балике, а, два самых дорогих кейса покупаем и сразу no прайс, ноу прайс. А, нож, неплохо, меня к этому жизнь не готовила. Так, ну что, нам нужно как-то 100 тысяч оборота сделать, то есть в теории нужно в плюса уходить. Поэтому сразу идем на самые дорогие кейсы. Кто не знает, это серия а, дорогих кейсов на ГГДропе 28К, приятно. Тут типа самый дорогой кейс, тут тысяч стоят. мы его тоже открывали, на канале есть видосы. А, и у нас уже доступны кейсы по серебряные. До следующего кейса еще 2 рубля. Короче, чтобы эти кейсы открывались, нужно типа делать продажи на аккаунте. И когда у тебя будет продано скинов на определенную сумму, короче, открываются кейсы. Вот такая вот тематика всей этой истории. Давай по новой поношенный кейс откроем сразу, потому что этими дорогущими кейсами легко как раз сделать этот оборот. Медь здра... А, нет, нож, я думал, будет медь. А нож это... А это не окуп, нифига. Ну ладно, давай еще поношенный кейс, потому как нам все-таки нужно оборот сделать, поэтому денег не жален... Автотроника, здравствуйте. А, но это не окуп. Это 14-15 тысяч где-то. 15 тысяч. Как же вот мне в комментариях пишет человек не знает цен. Да нифига подобного, все знаю. Оборот у нас уже 40 тысяч, нам нужно 100 тысяч оборота, а я все-таки предлагаю, не получится у нас этот кейс открытия, а давай-ка мы магически откроем, вот это прикольный кейс отсюда может и баланс выпасть и скин с балансом, короче, за раз может выпасть несколько скинов, вот это вот прикольно я неплохо здесь окупался когда как раз уходил в минуса кейс реально интересный, но все-таки сейчас что-то как-то не идет вот, кстати, выпала возможность бесплатно кейс открыть прекрасно, за 0 рублей открываем, блин байтовый кейс, конечно. Хотелось бы нож, но ГГ Кримсон, ладно. Будем надеяться хотя бы на Диглон. Ну, тот Диглон неплохо, кровопаутина 200 или сколько? 100, 150 рублей. А, 5К, здравствуйте, нормально. 22 тысячи. Ч ⁇ у нас по обороту? У нас доступно почти все. Ладненько. Эти кейсы можно открывать только по одному. Разу начинаем, естественно, с самого дешевого кейса. Этот кейс дается при обороте, по-моему, в 200 рублей на аккаунте. Ладно, нам выпадает не Кромант. А, нет, Винда это сколько она стоит? 17 рублей. Эти кейсы, кстати, можно только по разу открывать. Естественно, по несколько раз это был бы дикий обус, но... По одному разу сойдет. Типа, ты открываешь кейс, а у тебя еще и фришный кейс открываются. Ну, шедевр... Бля, я думал, реально шедевры такое уж, типа, что на втором кейсе. Причем, этот кейс дается от оборота где-то, ну, в 1000 или в 2000 рублей. Типа, и тут шедевр дропнулся бы. Это было бы жестко. Следующий бронзовый кейс... Блин, к сожалению, не написано, от скольки оборота дается этот бронзовый кейс. Но это мрак. Это мрак. И что-то пока что ничего супер супердорого... А, 230. С тем учетом, что кейс бесплатный пойдет Дальше серебряный кейс Ну, уже поинтереснее идет на удорожание Собственно, содержание скинов Удорожание скинов кейса. Да, в принципе, все правильно сказал. Ржавая сталь. Это 150-200 тоже рублей или сколько? 281. Ну, пойдет. Не так много, конечно, хотелось бы чего-то большего. Уже золотой у нас с вами кейс, в котором можно вы выбить кровяное давление. Пое Я же правильно прочитал? Так, да, кровяное давление. Все здесь верно. 23 тысячи на балансе, и это преданный паладин. Нет, это кибербезопасность. Не так круто. 1000 рублей. Неплохо. И остается у нас два кейса. Но все-таки на один мы еще не нафармили. Платиновый откроем чуть попозже, в тот момент, когда элитный кейс у нас уже будет доступен. А давай-ка мы фарм АВА подкроем. Это здесь... А, это не самый дорогой. Самый дорогой-то это S-кейс. Точно, что-то у меня из головы это вылетело. Конечно же, S-кейс. Давай S-кейс покрутим. Нам нужен оборот. Но ну, вот все-таки, наверное, оборот проще выбить на серии... серии линейки, да, дорогих кейсов. На М-кейсах делать, ну, наверное, нечего, 190 Давай фастиком покрутим, в принципе, если мы это поделаем фастиком, еще и М-кейс неплохо иногда можешь себя показать, как сейчас, да, 3 каксти выдал. А, ну, блин, не знаю, я все-таки хочу пойти на серию... Не, неплохо, купились. На серии с дорогих кейсов. Вот туда меня прям тянет. Кстати, кейс не сливает, а это как минимум радует. А я думал, бля, я думал это мне выпало. на живые кейсы кто-то открыл, не особо хорошо выпало. Слушай, а может два ножевых долбанем? Вроде подешевле стал стоить. Раньше он реально типа 12к стоил. Это не маркетинговый ход нифига, но он реально был дорогой. Попробуем два ножевых так, бля, думал Керыч. ну, десятка, одиннадцать, небольшой окуп пойдет. В принципе, на ножевом кейсе можно как раз этот оборот себе и набить. 7... А, 27 кусков, 37 тысяч есть, неплохо, х2 от изначального балика мы имеем. И у нас открылся литный кейс. Давай мы сначала дернем платиновый. здесь самое дорогое, авапа, градиент и медуза. Если, а если я порог, еще перчатки есть, ну и на этом вроде все. Синий фосфор, круто, пантерн, ну, тоже неплохо. Но самое интересное, конечно, градиент, медуза. И порог. Перчи. Поехали. Обычным открытием. На порог не претендуем. Кому-то автотронника. Как раз... А, я думал, на живого кейсы выпало. А, ну, порог. Страж. Блин, было близко. Страж неплохо. Он тысяча две с половиной... 140. Ладно, пойдет. А и сейчас самый дорогой элитный кейс. Но я его открою чуть попозже. Хочется, знаешь, немножечко вот это вот придержать. Интрижку. Здесь, кстати, блин, они не добавили вой пач, Типа байт, знаешь, чтобы все думали, что это наклейка, это не наклейка. А Давай-ка мы попробуем кейс после полевых открыть. 39 тысяч, но в принципе цель сегодняшнего ролика открыть все вот эти вот кейсы, которые даются. Заоборот, бля! Хорошо! А это хорошо. Подожди, так это. А че, а че я разорался? Это всего лишь X2. Но X2 депа. Ну, нормально. Хотелось бы, конечно, больше. Ладно, давай следующий кейс долбанем. Ну, как следующий, уже крайний в этой линейке. И тут есть кожа. Уже... Ну, просто... <пух> это что, бля? 3, 3 800. Я не знаю, во-первых, что это за скин, но 46... Ну, блин, ну ладно. Признаться честно, хотелось больше с этого кейса. Хотя, опять же, это фришный кейс. Ну, не стоило ничего другого ожидать. Но тем временем на балансе 46 тысяч рублей. И я хочу открыть 4 ножевых... Давай лучше по одному. Давай по одному попробуем это сделать. 4 ножевых кейса... И, в принципе, блин, но главное все-таки, что цель в это, этого ролика была выполнена. С 20 тысяч балика мы сделали x2, мало того, мы еще и открыли самый дорогой кейс, И если вот говорить про эти обороты на аккаунте и так далее. Блин, ну неплохо. По факту, подводя итог, можно сказать, что реально с бесплатного кейса, который дается даже не при депе, тебе выпадает, там, 4К. Ну, приятно, приятно, и, наверное, ну, такой оборот, я не знаю, можно ли с 2000, конечно, депа сделать, в целом, неплохо. Пойдет. Тема прикольная, фишка, в принципе, интересная. Она имеет место быть. Мне она нравится. Блин, я хотел какой-нибудь его по градиент Ну, и так, в принципе, пойдет. Нож за 32К. Неплохо, 59. Вот сейчас уже поинтересней. X3 от Валика. Вот фактически, да, это немного. То есть, если закинешь ты тысячу, X3 это всего лишь 3000 рублей. Но на 20 тысячах депа X3 это... Это ощущается совсем по-другому. 60К. Вот тут поинтересней. На этом все. В конце хочу сказать, что, блин, прикольная тема, но я жду, пока они добавят кейс, который дается, знаешь, при обороте за, там, миллион, два, пять и так далее. Вот это будет круто, и мы это обязательно затестим. Ссылочка на сайт в прикрепе, там же промик халявный, на прокрут барабана, на плюс процент к депу. Я с вами прощаюсь, это был Человек, всем спасибо, до новых встреч на гигдропе, пока-пока.